Здравствуйте! Перед вами Леган Атлас. Национальная узбекская роспись Атлас имеет симметричный геометрический рисунок. Густая глазурь наносится толстым слоем, за счет чего рисунок мерцает. Рештан славится своим искусством изготовления цветной керамики. Красноватую глину для изделий добывают там же, и мастера утверждают, что их глина настолько высокого качества, что не нуждается в предварительной обработке. Формула красок и глазури передается в семьях мастеров из поколения в поколение. От кухонной утвари зависит половина успеха трапезы. Важно не только вкусно приготовить блюдо, но и красиво накрыть на стол. Дополните вашу кухонную коллекцию пряными восточными нотами.